В планете Земля есть много стран и городов, в которых живут люди разных национальностей. И хотя они все очень разные и говорят на разных языках, у нас один общий дом – планета Земля. Сегодня мы отправимся в удивительную страну Киргизи. Там мы познакомимся с их обычаями, традициями, культурой народа. Удивительно точное высказывание киргизского писателя Чингиза Айтомова, которое стал Каждый народ, даже самый маленький, неповторимый узор на ковре человечества. Осознание а этого узора начинается с народа Киргизии. Говорят, что больше не звезд, тем небо ярче. Радуга потому и красивая, что собралась и все земные цвета. Чем они разнообразнее, тем ярче букет из них. Так и народ Киргизии, который имеет свою биографию, опыт жизни, свои песни и стихи. Все, все помыслы и всю любовь свою Я не жалею от строки каждой Прославить песни Родину свою Обрыванием неизбытной жажды Я кормящими прирост к земле родной И пусть она не умереть прикажет Ни часа, ни минуты, ни одной Не попрошу взаимы мгновения даже Сияет родины, неугасимый свет И радует меня Пришел черед моей горячей песни. В родной Петродине я свой высок метал. Родной Киргизии, поэт, строитель сверстник, Тобой заведены мои мечты. Милая Киргизия, ты все как вдохновение, Ты сердце моего биения. и название моего стихотворения. В пищу появляли мясо, в основном конину и баранину, собирали горные ячмень, степную пшеницу и дикий степной лук, который помог вам выжить в суровом условиях от Мы в настоящее время поза лету предков готовы в пищу только вареное мясо, шурпу, баршмак, со соусом, положено вновь печать. Этот обычай символизирует начало и конец обеда. Удивительно, какие умные были ваши предки, раз так заботились о здоровье. Славится рынок. Славятся и наши сдобные порчки, баурсаки, санба, блюда из слояного теста, катару. А современная молодежь, случается, что она отступает от традиций? Конечно, и такое бывало, но киргизская кухня осталась в своем первоначальном виде. Например, это удивительное блюдо самса. Ой, спасибо, ой, как красиво, спасибо, Ага. Родина, это место для человека родился, где живут его самые Я рад, что танк у меня был нежным поводчиком и слушал. Amen. <laughs>